Начнем, пожалуй. Приветствую тебя очередную шлавливую ручонку, запущенную в самые необычные места своего компуктера. Ты попал в мастерскую извращений и сада мазохизма. Я уже приготовил для тебя что-то интересное. Мы начинаем начинать. Мы чё, род, на... Во время ранних поисков способа захвата экрана на своем старом немощном железе, в моей больной башке с бедами внутри неожиданно для нас всех возникла мысль. Наверное, чтобы там же и умереть. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Мысль записать видео так, чтобы вся нагрузка легла не на ноутбук, а на другое устройство. Тогда я не знал еще про существование плат видеозахвата. И поэтому я наткнулся на интересное приложение Space Desk, позволяющее из телефона делать второй монитор, причем как по USB кабелю, так и по Wi-Fi. Есть и аналоги, но они или кривые, или за деньгу, или же все сразу. Жаль, что мне за это не заплатят. Кстати, здесь есть маломальская возможность управлять устройствами ввода, по принципу удаленного управления. Это не значит, что вы сможете сымитировать восстание машин и напугать друга, дистанционно управляя его мышкой. Хотя идея хорошая. Смейся, блять! Шутка была только шо! Между прочим, организовав удаленное управление ПК, тоже можно сделать второй монитор с телефона, если кто не знал. Но этим мы и заниматься не будем. Итак, чтобы создать из телефона устройство для записи экрана компьютера, Space Desk никоим образом не подойдет. Понять мне это сразу, видимо, мешали лишние хромосомы. Ведь это ПО сжимает передаваемый видеопоток, а значит создает нагрузку на процессор. И тогда смысла в записи на телефоне особо нет. Можно качественнее записать на самом ноуте, но применение в свое время оно у меня все-таки нашло, поскольку стримы требуют Гораздо больше ресурсов пока то мне их выгоднее было проводить с телефона, используя Space Desk. Но лучше не страдать херней и использовать приложение по назначению. Не, ну а хули? Итак, чтобы подготовить столь важные и нужные приспособления в лице телефона или планшета в качестве второго монитора, имейте в виду, что вместе с приложением на смартфон надо установить драйвер на комп. Работать оно должно почти на любых мобильных устройствах, а на ПК только под виндой, начиная с восьмой, причем драйвер под восьмерку, как сказано на сайте разрабов, может подойти и под семерку, чем я и воспользовался. Помимо этого, для передачи картинки по кабелю необходимо включить режим модема на телефоне, но трафик расходоваться при этом не будет. И теперь, чтобы включить шарманку, достаточно включить сервер и подключиться к нему с телефона, настройки можно оставить дефолтные. Все! А теперь пойдем другой путей. Легким движением руки, пока во всех имеющихся поисковых системах вас не забанили, загуглите «Поддерживает ли ваш смартфон протокол DisplayPorn». Дисплейпорт. И в случае, если она магиет, есть вариант потратить в сумме полтора рубля на карту видеозахвата с необходимыми для нее HDMI кабелем и OTG переходником с USB A на Type C и организовать таким образом второй монитор. Такой хуйню я еще не занимался. В чем плюс данного варианта? Появляется возможность записывать экран вашего компьютера без нагрузки на него, а в качестве записывающего устройства может выступать любое устройство с поддержкой DisplayPort или даже другой ноутбук или комп, подключенный по обычному USB. Чтобы подключить карту видеозахвата к телефону, необходимо обладать не только высшим образованием, но и хотя бы средней сообразительностью. Готово! Для отображения экрана ноутбука в целом, а при желании и записи или трансляции его содержимого, потребуется скачать на ваш девайс USB-камера. Лучше, чем это приложение, я не нашел. Капец, опять лыжану с рекламой. Ладно, в другой раз повезет. Готовенько, пользуйтесь. Все. А теперь лайфхак, которому позавидует любой мамкин-программист. Включаем частную трансляцию на ютубе и смотрим так какую-нибудь киношку с телефона. Веселье от алгоритмов ютуба вам обеспечено. Думаю, а иногда со мной случается такое, с вас сегодня хватит извращений. До новых картавых встреч. О, нихера себе, время вышло, блять.